Всем привет! Студенческая жизнь КФУ не стоит на месте. О ней расскажу сегодня я, Елизавета Евтефеева. Поехали! Таланты надо знать в лицо. Выпускники КФУ поделились историями успеха. Путь красивой жизни открыт. В Казани выбирают красу студенчества 2016. Побеждать тоже искусство. Универ ТВ принял участие в суперфинале захватывающей игры. Буквально недавно в стенах Казанского федерального университета завершилось заседание ректората. Повестка дня была насыщена и много внимания уделили дальнейшему развитию университета. Самые важные новости ректората ты узнаешь уже в нашем следующем выпуске. А сейчас продолжаем. Кафу не останавливается на достигнутом и развивает сотрудничество с вузами по всему миру. К чему приведет работа с университетами из солнечной Индии, выяснила Аделя Шамилова.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 В рамках нового проекта «Мост» выпускники Казанского федерального пришли поделиться своими историями успеха, случаями из практики, воспоминаниями о студенчестве. Как проходила встреча, смотри в следующем сюжете.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 но люди состоявшиеся это хорошее начинание а в каком виде оно будет продолжено во многом будет зависеть от организаторов этого мира.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 Говорю три вещи. Первое, я, я говорю, первое, не бояться принимать рехения, вообще, смелее принимать рехения. Не надо ждать пятого курса, надо начинать уже на первом курсе. Второе, это, это общение, общаться, коммуника... ну, то есть, создавать коммуникативное пространство, то есть уметь разговаривать с, любыми, с разными людьми, налаживать связи, налаживать отношения. Ну и третье, это работа. А вообще в любом деле, если хочешь добиться успеха, без работы ничего не получится. Да? Сколько бы у тебя не было таланта, это вообще никто по сравнению с тем, сколько тебе придется влагиться. Причем, тем более твой талант, тем больше тебе придется работать. Проект «Мост» организован сообществом выпускников КФУ «Альма-Матер» и будет проводиться ежемесячно с новыми спикерами-выпускниками университета. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, универ News. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». 26 ноября в столице Татарстана пройдет жеребьевка Кубка Конфедерации FIFA 2017. Предварительная продажа билетов на матче уже стартовала. Волейболисты казанского «Зенита» в гостях переиграли факел. Матч завершился сухой победой казанцев 3-0. К Новому году на набережной в Казани будет построен сказочный городок. В начале декабря посетители увидят дом Деда Мороза и покатаются на самом длинном в Европе искусственном катке. 26 ноября в Институте управления экономики и финансов КФУ состоится деловая игра «Бухгалтер на планете ВЭД», проводимая в рамках интерактивных занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности». Казанский университет поможет китайским нефтяникам извлекать сверхвязкую нефть. Ученые КФУ совместно с Петрачино будут отслеживать процесс внутрипластового горения на Карамайском месторождении. Казанские экологи запустили конкурс «Школьный экопатруль». Победителям подарят айфоны за сообщение о свалках. В Татарстане проходит месячник по проверке топлива. Эксперты уже выявили некачественное горючее на пяти АЗС. В Татарстане завершился конкурс «Туристический сувенир». Жюри решила, что гости с удовольствием увезут с собой магнитик в виде красного двухэтажного автобуса, который катает туристов по улицам города. В ближайшие дни продукция появится на прилавках магазинов. В Лаишевском районе Татарстана зафиксированы случаи встречи людей с буром медведем. Специалисты Управления по охране и использованию объектов животного мира предупреждают, что медведь может представлять серьезную опасность для человека и просят соблюдать все возможные меры предосторожности. Столица Татарстана готовится к проведению первого открытого форума «Добрая Казань». Ожидается приезд ведущих российских экспертов в сфере благотворительной деятельности. В Казахском государственном энергетическом университете продемонстрировали работу итальянской установки по утилизации отходов полного цикла. Перспективная технология позволяет высушивать, гранулировать и перерабатывать в тепловую энергию пиловые, животноводческие и нефтяные шлаки. В Казани тем временем путем жестких отборочных этапов, бесконечных фотосессий и дефиле определяется краса студенчества Татарстана 2016. Последний шанс заполучить заветную корону, показать все свои творческие способности и только путем конкурса талантов дойти до финала. О том, чем удивили девушки компетентные жюри, узнала наша съемочная группа.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 Наш телеканал принял участие в суперфинале одного из самых крутых проектов Казани, организаторами которого являются студенты Казанского федерального. Команда «Универ ТВ» окунулась в мир адреналины, эмоций и испытала все на себе. О том, как это было, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Аня, Аня, как слышно?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 Хотим дать, дать возможность людям познать границы их возможностей, чтобы они почувствовали себя героями какого-то экшн-фильма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 На сегодня это все. Оставайся всегда в гуще событий с Универ ТВ. Пока!